Всем доброе утро, как меня слышно? Сейчас посмотрим, сколько у нас присоединилось. Пока мало. Давайте мы поговорим о том, что нас ждет впереди. Первое, на что бы мне хотелось ваше внимание обратить, что семестр на первом курсе лечебного факультета продолжается до 15 января 2022 года. Темы, которые были запланированы, по дисциплине правоведения они подходят к концу. У нас последняя тема. Тема эта посвящена основам медицинского права. После того, как тема завершается, мы подводим итоги. Итоги будут состоять в том, чтобы, во-первых, у вас отсутствовали задолженности. Задолженности – это пропуски занятий. Это неудовлетворительные оценки, 2 и ниже. И вы должны были выполнить практические навыки по программе, это 5 практических навыков, и пройти рубежное тестирование. По итогам всего курса у вас уже подключен итоговый тест. При отсутствии задолженности все студенты у нас получают зачет. С некоторыми группами мы уже проговорили этот вариант. И перед Новым годом постараемся, как только ведомости появятся, деканат выставит. Ведомости сейчас они заполняются в электронном виде. Учитывается средний рейтинговый балл. Старосты обычно всегда помогают. Рассчитывать этот балл на каждого студента, он ставится в ведомость. И далее мы проставляем зачет и в ведомость, и в зачетную книжку. Ситуация у нас немножечко осложнилась тем, что запланированный ремонт у нас в помещении, где были занятия, затягивается. И, скорее всего, нам придется... Встречаться в определенное время и в определенном месте, а именно рядом с первой аудиторией. На втором этаже со старостами, если будут свободные аудитории 2А или 2, мы, возможно, будем встречаться в этих аудиториях. Для завершения, для подведения итогов. А студенты, которые имеют задолженности, вы можете все это отправлять в электронном виде. У нас для этого существует из модул, а удобнее оказалось, что это все-таки такая социальная группа, как ВКонтакте. Для тех, кто готовит документы в бумажном варианте, вы можете сдавать на вахту морфологического корпуса. Мне приходится появляться там, смотреть, как осуществляется ремонт. И я также буду смотреть, проверять и отмечать ваши задолженности. Так, какие у вас есть вопросы? Вопросов у вас нет. Угу. Ну что же, тогда мы с вами переходим. Давайте к такому варианту. У нас все-таки пока, к сожалению, мало студентов подключилось, и тема важная. Пока мы с вами пройдем небольшое тестирование. Кто присутствует, приступайте к тестированию. Для студентов лечебного факультета во втором семестре у нас начнутся дисциплины по выбору. Одна из таких дисциплин она будет проводиться нашей кафедрой, поэтому студенты определяются, записываются. И вот с этими студентами вы будете встречаться уже с нашими преподавателями. Завершаем тестирование и переходим к сегодняшней теме лекции. Несколько вопросов я бы хотел а, отметить, а, вот в каком плане. А, медицинское право, о нем а, разговор ведется уже давным-давно, в ваших учебниках а, под редакцией Балашова написано, что это комплексный раздел. Медицинское право, оно называлось а, «Советское Медицинское право было и во времена Советского Союза, и преподавалось в Вижевском государственном медицинском институте на разных кафедрах. С 90-х годов преподавание стало вестись на кафедре судебной медицины. В 1995 году появилась первая кафедра медицинского права в Первом Московском университете сейчас имени Сеченова. А вот первая кафедра медицинского права в юридическом вузе, то есть юристы признали, как самостоятельную отрасль с выделением а, таких а, разделов, кафедр, а, появилась только в 2019 году в Московском государственном а, юридическом университете имени Кутафина. И связано это с большими на сегодня задачами, которые ставятся перед медицинским правом, которые в настоящее время э, есть такая тенденция, что надо называть не медицинское право, а биомедицинское право. Это связано с вопросами развития геномики и новых правоотношений, которые появляются в этой сфере. Вообще медицинское право оно регулирует огромный спектр правоотношений. И так как основным источником права а, является нормативно-правовой акт, было бы интересно обратить внимание, а сколько же этих нормативно-правовых актов. Ну, по подсчетам на сегодня одновременно действует порядка 10 тысяч нормативно-правовых актов. Понятно, что ни один студент не сможет одновременно запомнить и освоить такое количество нормативно-правовых актов, которые имеют существенное значение для того, как правильно вести, как правильно регулировать те или иные отношения. Поэтому существуют определенные принципы определенные правила, ориентируясь на которые можно давать ответ в конкретной ситуации. Вот основной, основной принцип, принципов, конечно, больше, записан во второй статье 323 федерального закона. Это приоритет прав пациента. Такой Крен был связан с, с, с принятием Конституции. Мы уже с вами говорили о том, что в 2020 году там внесены существенные изменения, которые повлияли, опять же, существенно на правоотношения в области семейного права. Крин сделан с тем, что в нашей стране медицинская помощь она оказывается бесплатно за счет определенных средств и вот эти средства они определяются опять же тем как осуществляется регулирование вот этого важного раздела финансирования здравоохранения следующий момент а законодатель, к сожалению, не дает четкого разграничения. Закон в нашей стране называется об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. А сфера охраны здоровья граждан она не всегда соответствует сфере здравоохранения. Законодатель их не разделяет, а в некоторых ситуациях их подразумевает и подменяет эти понятия. Поэтому для того, чтобы разобраться в спорных вопросах, опять же, требуется обратиться к дополнительным источникам права. За счет чего осуществляется финансирование, так как медицинская помощь бесплатна? А за счет того, что медицинская услуга, она введена в правовое поле в 2012 году, появилась, она носит платный характер. То есть, иными словами, товарная оболочка медицинской помощи – это медицинская услуга. Медицинская услуга оказывается как в договорной форме, так и действие в чужом интересе без поручения. Об этом мы с вами говорили, когда изучали гражданское право. Когда вы познакомитесь с 323 федеральным законом, там можно выделить определенные блоки. И вот из этих блоков мы давайте остановимся на таком важном аспекте, собственно говоря, вашей профессии, что из себя представляет врач каковы его права, обязанности. Так, Подскажите, пожалуйста, слайды вам видно? Для студентов созданы такие группы. Вот эта группа, которую вы видите, группа квалификации медицинских правонарушений, она была создана юристами, медицинскими юристами, адвокатами. И была такая договоренность, что в эту группу мы подключаем старших студентов. На шестом курсе есть дисциплина по выбору, юридическая безопасность и защиты, защита врача. И вот те Ситуации, которые встречаются в момент изучения дисциплины, они рассматриваются со студентами. Группа закрытая, но достаточно подробно разбирается ситуация и дается юридическая оценка. Обращаю ваше внимание на ресурс, который также отражает современные важные аспекты медицинского права, это право метро. Ну и, безусловно, это наша группа в социальных сетях правоведения. Немножечко давайте мы с вами детализируем и, может быть, немножечко некоторые моменты повторим медицинская деятельность в нашей стране она подпадает под правовой режим для занятий медицинской деятельностью требуется специальное разрешение лицензия на медицинскую деятельность и когда принимался гражданский кодекс первый том это 94 95 год он стал действовать медицинского работника право субъектностью не наделили. До 1995 -го года врачи наделялись правосубъектностью. Это период достаточно такой э, интересный в плане развития права, ну и сложный. В этот период каждый врач, который хотел заниматься частной медицинской практикой, мог получить лицензию, и с этой лицензией оказывать медицинскую помощь, медицинскую услугу, заниматься медицинской деятельностью в любой точке Российской Федерации. В 1995 году врача не наделили правосубъектностью, поэтому для занятия требуется образование юридического лица, и юридическое лицо наделяется правом, на занятия медицинской деятельностью. И, соответственно, оно же и отвечает за те последствия, возможно, неблагоприятного направления. Медицинская деятельность – это 323 федеральный закон «Профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи». Что это значит? Что с 2012 года медицинская деятельность вышла из разряда искусства, Искусство осталось совершенно в другой, не в правовой плоскости, а превратилось в профессиональную деятельность. По оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров, освидетельствований профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также деятельность, связанная с трансплантацией, пересадкой органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов в медицинских целях. Вот что такое медицинская деятельность. На эту деятельность требуется получение лицензии. Если вопросы есть, вы пожалуйста пишите. Обращаю ваше внимание на вот этого автора, Алексея Владимировича Тихомиров Он достаточно резко критикует законодательство, является, я бы сказал, достаточно существенным теоретиком в области формирования теории медицинской услуги. Медицинская деятельность – это широкое поле профессиональной активности для клинической медицины, диагностики, лечения, реабилитации, ну, в частности, это и психиатрической сферы. Не относится к медицинской деятельности административная, организационная, надзорная, оценочная, техническая деятельность. Есть виды медицинской деятельности, которые относятся к совершенно иным видам деятельности, ну, в частности судебно-медицинская экспертиза. Хотя в настоящее время это все пока, во всяком случае, деятельность медицинская. Поэтому, когда возникают вопросы, опять же, коллизионного характера, приходится разграничивать этот вид деятельности. Есть деятельность, организационно-распорядительная деятельность. Ну, например, возьмем такую ситуацию, которая вызвала определенный резонанс в социальных сетях, когда в период развития пандемии коронавирусной инфекции главные врачи стали себе начислять достаточно большие выплаты, связанные с оказанием медицинских услуг больным с коронавирусной инфекцией. Хотя сами эти врачи занимались административно-распорядительной деятельностью и непосредственно не были связаны с оказанием медицинских услуг. Отсюда встал вопрос, на каком основании? Поэтому с позиции теории медицинская деятельность – это деятельность в отношении пациента, прежде всего, посредованная участием носителя медицинской профессии с применением средств медицинского назначения. Мы с вами уже сегодня проговорили о том, что здравоохранение и сфера медицинской охраны здоровья граждан – это несколько разные сферы понятия. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что следует разграничивать здравоохранение и медицину. Медицина и язык медицины, он един, универсален для любого государства. И фактически он определяется правилами медицины, но не правилами, которые определяются законодательством здравоохранения. Наоборот, здравоохранение оно определяется правовыми нормами, которые формирует регулятор в определенном государстве. Почему? Да потому что в каждом государстве свои правила. Есть такие государства, где здравоохранение вообще отсутствует, но медицина может быть. Хотелось бы также обратить ваше внимание на такой важный аспект. В Российской Федерации существует очень большой дефицит врачей. Порядка 58 тысяч врачей ⁇ это достаточно много. Медицинский работник в Российской Федерации – это лицо физическое, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации, то есть, иными словами, оно имеет трудовой договор. Какие существуют виды медицинских работников? различает руководителей, специалистов и иных медицинских работников. Руководителям следует отнести ⁇ это те, которые как раз занимаются административно-распорядительной деятельностью. Главный врач, начальник медицинской организации. 1 июня 2021 года постановлением правительства были изменены требования к руководителям, главным врачам. То есть на сегодня не требуется высшего медицинского образования для того, чтобы руководить медицинской организацией. Это требование ушло в прошлое. Руководить медицинской организацией может... Специалист с высшим образованием, но не обязательно медицинским. Заместители руководителя, директора, в некоторых ситуациях это, возможно, и президенты, заведующие подразделениями, главная медицинская сестра. Кто относится к специалистам? Специалисты это, как правило, Лица, имеющие высшее медицинское или фармацевтическое, или иное высшее в определенной сфере образования. Ну, например, химическое, биологическое. В частности, врач-судебно-психиатрический эксперт, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-хирург, гинеколог, терапевт и другие. В определенных сферах, например, лабораторная деятельность. Это могут быть биологи, химики, эксперты физики ну и так далее. К иным должностям медицинских работников относятся младший медицинский персонал. Это сестра по уходу за больными, санитары, сестра-хозяйка. Одно время Проблемные вопросы были связаны с тем, что младший медицинский персонал был оптимизирован в медицинских организациях и переведен в разряд, например, уборщиц. Отсюда возникали вопросы, связанные с защитой прав этих лиц. Медицинский стаж не идет. Это влияет на социальный статус, социальные выплаты. Это влияет на распорядок дня. Мы знаем, что для медицинских работников 350-я статья Трудового кодекса установлен сокращенный рабочий день, ну и ряд других льгот. Все врачи в зависимости от роли в организации лечебно-диагностического процесса подразделяются на следующие группы. Это лечебная группа, врачи, непосредственно оказывающие помощь населению, и врачи для группы усиления, это консультанты, узкие специалисты, ну и так далее. И особая группа, врачи, осуществляющие вспомогательные лечебно-диагностические функции, и врачи, осуществляющие управленческие функции. Ну, вот Есть в а, любой медицинской организации, которая участвует в системе обязательного медицинского страхования, например, врачи-статистики, заведующие, которые ведут не просто учет статистики, они предоставляют страховые медицинские организации, территориальный фонд, отчеты о проделанной работе, за которые... Медицинская организация получает оплату. Видите, какая важная функция. Права и обязанности медицинских работников. Медицинский работник, напоминаю вам, что он обладает несколькими правовыми статусами. Это общий статус. Он определяется таким э -э состоянием, как физическое лицо, как биологическое состояние, это человек, ну и безусловно связь с государством, это гражданин. Законодатель выделяет следующие права для медицинских работников – Медицинские работники имеют право на создание руководителя медицинской организации соответствующие условия для выполнения работникам своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием в порядке, определенным законодательством Российской Федерации. Имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации Обратите внимание, за счет работодателя в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время существует масса вопросов, связанных с повышением квалификации в системе непрерывного медицинского образования. То есть, иными словами, медицинские работники проходят обучение и встает вопрос, в какое время им это осуществлять потому как основные циклы, которые проводятся, они проводятся в рабочее время. А в рабочее время медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь, медицинскую услугу. Вопрос не решен. В Москве в настоящее время запущена очень интересная программа, которая связана... Ну, Москва характеризуется... Во-первых, высокой заработной платой для медицинских работников. И отсюда очень высокой степенью конкуренции для медицинских работников, которые там работают. И программа, она связана с непрерывной медицинской подготовкой и контролем. То есть, иными словами, сейчас начитываются. Для разных специальностей циклы и последующий контроль, который может привести, ну, например, такая ситуация, проводится контроль, врач не может осуществить сдачу теории и практики, аттестационная комиссия его освобождает от занимаемой должности. Медицинские работники имеют право на прохождение аттестации, получение квалификационной категории. Квалификационные категории различают высшая квалификационная категория, первая и вторая. Право на получение квалификационной категории появляется спустя 5 лет практической деятельности. После этого срока Медицинский работник готовит отчет о проделанной работе, предоставляет в комиссию, и комиссия может присвоить ему вторую э, квалификационную категорию. За второй возможно, что первое, а через 10 лет практической деятельности врач может получить высшую квалификационную категорию. Это определяет в последующем и оплату труда медицинского работника. Медицинские работники имеют право на стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой, сложностью, объемом и качеством труда, а также конкретными результатами. Мы об этом с вами говорили, изучая трудовое законодательство, стимулирующие выплаты, эффективный трудовой договор, создание профессиональных некоммерческих организаций. В соответствии с 323-м федеральным законом при наличии в не профессиональных некоммерческих организациях свыше 25%, это 76-я статья, членов на территории субъекта, они наделяются особым правовым статусом. Но в частности, у нас в республике такой процент значительно выше 30%, и поэтому руководители... Национальной медицинской палаты Удмурской республики наделяются такими правами. В частности, они участвуют в, в качестве специалистов по приему практических навыков у врачей-ординаторов. У врачей, которые получают первичный документ об аккредитации, и вот с такими представителями, после того, как вы пройдете обучение в течение шести лет, а дальше кто-то может и в ординатуре, вы встретитесь. Они осуществляют приемку тех знаний, умений, навыков, компетенций, которые осваивает будущий специалист. И если специалист проходит, успешно получает документ, о прохождении специализированной аккредитации и становится уже получает право на устройство на определенную должность по специальности страхование риска своей профессиональной ответственности к сожалению в настоящее время этот принцип в полной мере не реализован в Российской Федерации на уровне субъектах отдельных. Этот принцип реализован. Суть состоит в том, что врачи они нередко совершают так называемые медицинские ошибки. Medical errors. И количество таких ошибок оно достаточно велико. В тех ситуациях, когда ошибка ведет тем последствиям, которые подпадают под действие деликта или под действие ятрогенного преступления, это приводит к возбуждению или уголовного дела, ну или гражданской правовой ответственности. И вот в этой ситуации, для того, чтобы врач чувствовал себя более комфортно, не был, скажем так, поглощен вот в эти всякие юридические аспекты, дрязги, за рубежом существует практика страхования профессиональной ответственности, совершил, ну, получается, соответственно, страховку пациент или его родственники. И на этом конфликт считается разрешенным. В нашей ситуации эта проблема связана с тем, что даже если страхование осуществляется, то отвечает за те действия, за неблагоприятные исходы тот субъект, который имеет лицензию. А лицензию у нас имеют не врачи, а медицинская организация. И возникает опять же здесь коллизия в том, что если медицинские работники платят, ну, страховые выплаты, вы сами понимаете, то распоряжаться они этими средствами сами не могут. Распоряжается администрация и встает риторический вопрос, а зачем платить, если я не могу воспользоваться этими средствами? И на этом вопрос, как правило, закрывается. Обязанности медицинских работников. Оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями. Соблюдать, соблюдать врачебную тайну. Ваши преподаватели, как правило, всегда обращают внимание на вот эти моменты. Врачебная тайна 13 статья 323 федерального закона. Вы эту статью должны хорошо знать совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях, назначать лекарственные препараты в установленном порядке, сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, о тех неблагоприятных последствиях, которые возникают при назначении медицинских лекарственных препаратов, медицинских изделий и в настоящее время биомедицинских клеточных продуктов. Закон о биомедицинских клеточных продуктах в нашей стране появился в 2017 году, а первый свой отечественный препарат появился только в 2020 году. В настоящее время это пока один. Препараты есть, но они, как правило, связаны с государственными закупками. Что из себя представляет биомедицинские клеточные продукты? Это современное инновационное направление. Вы можете воспользоваться роликами в YouTube, посмотреть. Ну, в частности, активно работает своя лаборатория которая э, была создана в первом э, Московском университете имени Сеченова. Медицинские работники не могут принимать от организаций, занимающейся разработкой производством реализации лекарственных препаратов, организаций, обладающими определенными э, на использование торгованных именования лекарственного препарата, различные подарки, денежные средства. Иными словами, законодатель в 323-м федеральном законе оговаривает коррупционность определенную коррупционные риски. Заключать с компанией представителем компании соглашение о назначении или рекомендации лекарственных препаратов изделий, Получать от компании представителя компании образцы лекарственных препаратов. Ну и так далее. Предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, медоизделиях, биомедицинских клеточных продуктах. В том числе скрывать сведения о назначении в обращении аналогичных лекарственных препаратов медицинских изделий. Одно время проговаривался такой момент, связанный в частности с деятельностью не только врачей, но и провизоров и фармацевтов. Так как в большей частью на сегодня в обращении находятся не оригинальные лекарственные препараты, а так называемые воспроизведенные генерики. И таких препаратов будет немало. И если вы посмотрите, то есть препараты с разной ценовой категорией. осуществлять прием представителей компаний за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, ну и так далее, выдавать рецепты на лекарственные препараты и медоизделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера. Это, наверное, тоже понятно. Законодатель выделяет следующие категории врачей. Самое главное это лечащий врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациента медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения. врач – это центральная фигура в лечебно-диагностическом процессе. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, участковыми, педиатрами, педиатрами-участковыми, врачами общей практики, семейными врачами. В обязанности леча врача ходит Принять введение пациента или в силу приказа руководителя или сложившейся практики, а также по просьбе самого пациента. Получить информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство или же отказ от него, за исключением установленных законов случаев. Ну, помните, мы с вами разбирали. Гестер, доминус, Действия в чужом интересе без поручения. Предоставить пациенту достоверную информацию о показываемой медицинской помощи лицах, оказывающих медицинскую помощь, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратов, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов. В обязанности врача входит установить диагноз. При этом диагноз разный бывает. Предварительный диагноз, клинический диагноз. Диагноз, который ставится при выписке, в случае смерти пациента. В соответствии с нормативно-правовыми актами существуют временные границы. Так, предварительный диагноз в течение часа должен быть поставлен клинический диагноз в течение суток, ну и так далее. Если этого не делается, то в случае проведения юридической оценки дается соответствующая квалификация. В обязанности врача входит организовать и непосредственно оказывать медицинскую помощь. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки, профессиональное мастерство. Применять в своей профессиональной деятельности средства и методы, отвечающие всем предъявляемым требованиям. В частности, это вопросы безопасности, эффективности. Предоставлять в установленном порядке информацию о состоянии здоровья пациента. Приглашать по инициативе пациента, а также по собственной инициативе для консультации врачей специалистов. Ну, для примера, для того, чтобы поставить такой диагноз, как гипертоническая болезнь, требуется обязательно пригласить врача акулиста. Так, при гипертонической болезни поражаются сосуды сетчатки. А если они не поражены, соответственно, диагноз поставить в соответствии с клиническими рекомендациями нельзя, но там ряд других моментов еще есть. Обращаться в установленных законодательством случаях во врачебную комиссию. Врачебная комиссия создается в каждой медицинской организации. И врачебная комиссия, она носит постоянный характер, решается очень много вопросов. В частности, это продление листка нетрудоспособности, ну и ряд других моментов, связанных с экспертными и лечебными вопросами. Созывать при необходимости консилиум. Что это такое, вы, наверное, уже слышали. В установленном порядке назначать лекарственные препараты, выписывать их на рецептурных бланках, за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат. В настоящее время дискуссия не прекращается о том, что пора, возвращаться к, не просто к выписыванию лекарственных препаратов, но выписыванию еще на латинском языке, как и было ранее. Сообщать уполномоченному лицу медицинской организации информацию обо всех случаях, побочных действий, не указанных в инструкции по применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов, ну и так далее. К сожалению, практика показывает, что врачи этому не уделяют должное внимание. И такие сообщения появляются только в крайнем случае, это крайний случай развития тяжкого вреда здоровью или наступления смерти пациента. Такие случаи встречаются и в нашей республике, случаев таких немало. Ну, для примера можно привести реакцию даже на дистиллированную воду, которая используется для разведения лекарственных препаратов. Когда возникает случай, связанных с вредом здоровья, он подлежит обязательному рассмотрению уже экспертизы и качества, и судебно-медицинской экспертизы, и поэтому скрыть такие случаи уже не удается. Насколько это важно, можно посмотреть, опять же, воспользоваться роликами Ютюба и посмотреть о талидомидовой трагедии, которая произошла 60 лет назад пациенты живы еще не все умерли когда препарат лекарственный не прошедший должным образом клинических испытаний был назначен при этом назначен беременным женщинам у которых стали рождаться дети без рук без ног ну и с другими родствами Сообщать уполномоченному лицу медицинской организации информацию обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению и эксплуатации медицинского изделия. Аналогично в отношении биомедицинских клеточных продуктов. Предоставлять пациенту информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Когда мы изучали с вами правовые режимы, административное право, обратили внимание, что в КУАП есть соответствующие статьи. Если оказана помощь и использован лекарственный препарат медицинское изделие, которое должно предоставляться в соответствии с программой госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи, это влечет административные санкции на медицинскую организацию и на медицинского врача. На врача. Информировать пациента о возможностях получения рекомендуемых лекарственных препаратов, медоизделий, биомедицинских клеточных продуктов, лечебного питания, заменителей грудного молока без взимания платы в соответствии с законодательством. Проводить пропаганду здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение, в том числе давать рекомендации для курящего пациента о прекращении потребления табака. Наличие врачей отдельных специальностей возлагаются и другие обязанности. Ну, у нас есть уникальные специальности. Это врач, психиатр, к примеру. Врач, нарколог, ну и другие. лечив врач вправе обращаться за помощью и советом коллегам если этого требует интерес пациентам Лечий врач вправе отказаться от ведения конкретного пациента за исключением случаев установленных законом какие-то случаи 323 федеральный закон устанавливает три вида оказания медицинской Помощи это экстренная, неотложная и плановая. Отказ подразумевает отказ от планового пациента при соблюдении соответствующего порядка. И в некоторых случаях это вполне оправдано, так как может привести к конфликту с пациентом и повлечь, ну, скажем так, преследование врача со стороны отдельных пациентов. Лечащий врач в праве установленном законом порядке страховать профессиональные риски. Мы на это с вами уже говорили. Лечащим врачам отдельных специальностей предоставляются дополнительные права. Но опять же, давайте мы обратимся к психиатрам. Следующий субъект это врач-консультант. Врача-консультанта, лечащий врач привлекает по собственной инициативе, когда им выявлена сопутствующая патология, имеющие подозрение относительно имеющихся заболеваний и патологических состояний в силу требований действующих правовых актов. Представляется важным заметить, что в силу части второй рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом. Так как отвечает за пациента лечащий врач. При остановлении статуса медицинского работника происходит в случае вступления в силу приговора суда о запрете заниматься определенной деятельностью, перерыва в профессиональной деятельности более пяти лет, признание работника не к выполнению отдельных видов медицинской деятельности. Ну и, наверное, вы слышали про специальную оценку условий труда, которая может привести к тому, что отдельные медицинские работники будут не соответствовать занимаемой должности, что влечет отстранение от выполнения, от выполнения их трудовой функции. Условиями прекращения правового статуса медицинского и фармацевтического работника признается смерть, признание недееспособным, но и ряд других, в частности, специальная оценка условий труда. Вот такая схемка есть, которая указывает на важные субъекты, которые выделяет законодатель, лечащий врач, консилиум, врачебная Комиссия. Консилиум врачей – это совещание нескольких врачей одной или нескольких специальностей, необходимой для установления состояния здоровья пациента. Консилиум врачей созда... созывается по инициативе лечащего врача в случаях изъятия органов и тканей для трансплантации и пересадки у живого донора. Вот два таких важных основания. Решение консилиума врачей оформляется протоколом, подписывается участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую документацию. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи. Принятие решений в наиболее сложных и конфликтных ситуациях по вопросам профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, определения трудоспособности, профессиональной пригодности некоторых категории работников, осуществление оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, ну, в частности лекарственных Клинические рекомендации не предусматривают определенный лекарственный препарат, а в инструкции лекарственного препарата предусматривает соответствующий диагноз. Чтобы не было, не было конфликтной ситуации, связанных с качеством медицинской помощи, врачебная комиссия своим решением принимает назначить вот этот самый препарат, который не вошел в клинические рекомендации, к примеру. Врачебная комиссия состоит из врачей, возглавляется руководителем медицинской организации или одним из его заместителей. Функции врачебной комиссии и ее создание и деятельности определяются приказом Министерства здравоохранения. Комиссия является постоянно действующим органом. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом, вносится в медицинскую документацию. Действующие об основах охраны здоровья граждан не упоминают заведующего профильным отделением как субъекта лечебно-диагностического процесса. В то же время большинство вопросов, которые возникают у врача, решаются с привлечением именно заведующего профильным отделением. Для того, чтобы быть заведующим профильным отделением, надо иметь соответствующее образование, стаж, ну и, и опыт. Как правило, назначают заведующим отделением наиболее опытного врача. Заведующий осуществляет руководство структурным подразделением, расстановку кадров, контроль за работой персонала. А так как осуществляется руководство, то одно время поднимался вопрос, чтобы все руководители, включая и руководители структурного подразделения, помимо медицинского, имели еще образование в сфере организации здравоохранения или же юридическое образование. Роль информированного добровольного согласия в правовой защите и безопасности врача. Изучая раздел информационного права и гражданского права, мы с вами обратили на такой момент, очень важный, информационно, а консенсуальный деликт, который влечет гражданско-правовую ответственность медицинской организации и врача. Принцип информированного добровольного согласия на проведение той или иной медицинской манипуляции это больше этический принцип, который закреплен нормами права. Врач обязан предложить пациенту подписать согласие на медицинское вмешательство именно перед началом медицинских манипуляций. Об этом прямо говорит 20 статья 323 федерального закона. Решение пациента не должно быть спонтанным, вынужденным или принятым под влиянием обмана или насилия. В качестве потребителя медицинских услуг пациент обладает правом на информацию об исполнителе, об услугах, об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемой услуги. Свойства, которыми должны, должно обладать информированное добровольное согласие и информация, которая предоставляется врачом.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 на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации. Доступность она подразумевает дифференцированный индивидуальный подход к разным пациентам, которые отличаются по уровню образования, по уровню понимания ну и ряд других важных моментов. Достоверность. Соответствие отражаемому факту приведение к конкретным потребностям пациента, приведение ожиданий пациента в соответствии с достижимыми реалиями. Достаточность или полнота, объем, предоставляемой пациенту информации, не определяется законодателем, а он обусловлен каждой ситуацией. Которые, в которую попадает врач-пациент. В общем виде предоставляемую информацию можно представить в следующей схеме. В чем заключается медицинская услуга или процедура, в чем заключаются выгоды, которые она сулит, и в чем, в чем заключаются утраты, которые она таит. В настоящее время... Медицина стремится к реализации модели 4П. И один из таких важных моментов – это партисипативность. То есть активное участие пациента в лечебно-диагностическом процессе. В процессе исполнения обязательств по договору возмездного оказания медицинской услуги использовать можно памятки, рекомендации советы, пожелания, наставления, ну и так далее. В каких случаях ИДС не оформляется? Врачи вправе оказывать медицинскую помощь без согласия пациента по экстренным показаниям при угрозе жизни человека. Экстренную помощь медработники оказывают безотлагательным. Согласие не понадобится в случае состояния пациента, не позволяет ему выразить свою волю, при этом законных представителей нет. Также не нужно брать согласие которые, пациента, которые страдают заболеваниями, опасными для окружающих, тяжелыми психическими расстройствами или совершили преступление не берут согласие на медицинское вмешательство при проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы. Правда, здесь надо оговориться, что 73-й федеральный закон о государственной судебной экспертной деятельности подразумевает ä, взятие согласия на проведение. Но здесь надо опять же говорить о определенных субъектах. Ну, например... Одно дело свидетель, который дает согласие на медицинское освидетельствование, а, а другая ситуация, если это, например, лицо, которое обвиняется в совершении преступления, ну, например, преступления против половой свободы. Без проведения медицинского свидетельствования, экспертизы невозможно установить очень важные моменты, необходимые для доказывания по таким преступлениям. Есть такая схемка, если хотите, вы можете записать, дайте информацию, я задержусь на несколько мгновений, чтобы вы могли воспроизвести. Если нет, пойдем дальше. Информации от вас нет, значит идем дальше. Какие формы информированного добровольного согласия утвердил Минздрав? Вы должны э, запомнить, что при оказании первичной медико-санитарной помощи Минздрав разработал формы ИДС, которые нельзя ни под каким видом изменять, если они будут вы... эти изменения будут выявлены в ходе проведения, например, экспертизы медико-экономической или экспертизы качества то медицинской организации и медицинскому работнику не избежать санкций. Эти формы, они, количество их ограничено, и они сейчас мы с вами с ними познакомимся. В остальных случаях законодатель дает полную свободу и обязанность разрабатывать эти формы ИДС при оказании других видов помощи. Вот эти э, э, виды ИДС. Ну и, соответственно, приказы. Если нужно, вы сообщите. Я приостановлю движение слайдов. А так идем дальше. На телемедицинскую консультацию устанавливается электронная подпись о том, что пациент дает согласие. Усиленная квалифицированная электронная подпись сейчас доступна и любому гражданину за определенную плату. Какие ошибки могут быть? Ну, в частности, в ДС отсутствует дата. Хотелось бы обратить во второй части нашей лекции на два важных момента статуса пациента. Обратившись к 19 статье 323 федерального закона, где оговариваются права пациента, в части 5 говорится о том, что медицинский работник обязан предоставить пациенту Сведения о его правах. То есть, иными словами, любой медицинский работник должен хорошо знать не только свои права, но и права пациента. К сожалению, этим похвастаться на сегодня нельзя. Не все медицинские работники знают и не все эти права могут воспроизвести. Кроме всего прочего, пациент обладает статусом как пациента, так и статусом потребителя. Давайте на этих статусах остановимся. Юридический статус пациента. Право на уважительное и гуманное отношение персонала. Право на выбор врача с учетом согласия врача. Право на обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Право на проведение по просьбе пациента консилиума. Право на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе а также иных сведений, полученных при обследовании и лечении пациента. Право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Право на отказ от медицинского вмешательства. Право на получение информации о своих правах и обязанностях, о состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым может быть предоставлена информация об их здоровье. Право на возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской помощи. Право пациента получить информ... медицинскую документацию, копию медицинской карты, либо выписку из нее. Обязанности пациента. Предоставить полную и достоверную информацию о своем здоровье, заполнив, пояснив соответствующую анкету о здоровье. Соблюдать гарантийные условия своевременно предупреждать о невозможности прийти на прием, соблюдать правила внутреннего распорядка медицинской организации, соблюдать все назначения и рекомендации врачей, в случае платной услуги оплатить оказанные платные медицинские услуги. В 27-й статье впервые... В нашей стране были закреплены обязанности пациента. Забота о своем здоровье, прохождение медицинских осмотров в случае, предусмотренном в законе, соблюдение режима лечения и правил поведения пациента в медицинской организации. Пациенты, обращаясь в суд, зачастую хорошо знают свои права, но забывают о своих обязанностях. И мы сейчас с вами посмотрим судебные решения, которые закончились не в пользу пациентов. Пациент не исполнял рекомендации врачей по обследованию последующей явки с результатами анализов. Тем самым не исполнялись обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Решение суда отказать пациенту. Гражданский процесс нарушен режим, предписанный лечащим врачом, что привело к тем последствиям, на которые указывает истец в своем исковом заявлении. Решение Кулачевского районного суда в Волгоградской области отказать. После получения рентгеновского снимка на руки пациент обязан возвратиться к лечащему врачу и завершить прием. В данном случае истец не оспаривает, что после получения рентгеновского снимка он не возвратился в кабинет лечащего врача, не предоставил информацию, а ушел и пошел в другую медорганизацию. Поэтому, нарушив требования порядок, точно так же пациенту было отказано в его исковых требованиях. Ну и так далее. Судебные решения. В качестве потребителя. Первое и одно из главных правил потребителя ⁇ это право на надлежащее качество и безопасность услуги. Ну, об этом мы с вами уже говорили на занятии. Право на получение полной, достоверной информации об услуге. В соответствии с ä, законом о защите прав потребителей информация должна включать о медицинской организации, наименование, местонахождение юридического лица, режима работы, лицензии и так далее. Право на соблюдение сроков оказания услуги. Право при обнаружении недостатков оказанной услуги по своему выбору потребовать или безвозмездного устранение недостатков, или возмещения, ну и различные варианты здесь возможны также. В настоящее время существуют разные концепции к информированному добровольному согласию. Словно их можно таким вот образом представить. Это теория насилия и теория небрежности. Суть теории насилия состоит в том, что каждый взрослый идееспособный человек имеет право самостоятельно определять, что будет сделано с его телом. Медицинское вмешательство без согласия пациента рассматривается как насилие и причинение телесных повреждений. Теория небрежности, согласно которой ответственность возлагается на врача и в том случае, если согласие пациента было получено, но последнему не была предоставлена надлежащая информация для принятия взвешенного решения. Иными словами, информационно-аконсенсуальный деликт. Требования для ИДС. ИДС должно быть действительным, то есть подписанным вменяемым тееспособным лицом, способным осознавать значение своих действий. ИДС должно быть предварительным которые предваряют медицинское вмешательство, в том числе и диагностические процедуры, не только лечебные. ИДС должно быть информированным, то есть содержать в себе всю необходимую информацию об услуге, при этом изложенном на доступном языке. Отсюда в некоторых медицинских организациях объем ИДС может мы иногда говорили о десяти листах, распечатанных мелким шрифтом, с которым знакомится пациент, в котором оговариваются все последствия вот этого медицинского вмешательства. ИДС должно быть реально добровольным, то есть у пациента не должно остаться ощущения, что ему навязывают услуги, что врач что-то умалчивает, продвигает определенные э, медицинские услуги, лекарственные препараты ну и так далее. ИДС должно быть письменным, то есть составлено в письменной форме. До 2012 -го года ИДС могло быть и в устной форме. Какие бывают дефекты подписания ИДС? ИДС с пороком формы, ИДС с пороком содержания. Информационно-консенсуальный делик, когда пациент поступает со здоровьем в том объеме, с которым не согласился бы, будь должным образом информирован. Пример вот уголовного дела и гражданского в последующем. Молодой женщине производит удаление матки в связи с перфорацией, хотя в отсутствии экстренности возможно и обсервация с сохранением органа, ну и так далее. Между дефектом и осложнением существует определенная грань. Я думаю, что на занятиях на клинических кафедрах вы с этим познакомитесь. Так, я гляжу, у нас уже время подходит к завершению. Давайте я лучше посвящу время на ответы на вопросы. Какие вопросы у вас есть, пожалуйста? Так, вопрос, вопрос о наличии долгов через старосту. Давайте через старосту, очень хороший вариант. Он меня устраивает. Старость меньше, чем студентов. Если каждый студент будет обращаться, это будет 400 обращений. По одному разу больше, почти 500. А если старост, то их всего 30. Конечно, лучше через старосту. По теме лекции вопросы у вас есть? Если вопросов нет, тогда мы давайте сегодня с вами завершаем. Прощаемся. С кем-то мы встретимся в следующем семестре, с кем-то мы встретимся на пятом курсе. Тогда всего доброго, с наступающим вас Новым годом, вас успехов и всяческих добрых пожеланий. До свидания.